Время – это главная ценность человека. В нашей жизни важен каждый час, каждая минута и даже секунда. И поэтому каждый из нас должен ценить и беречь время, не растрачивать его понапрасну. Наркотики способны отобрать годы, а иногда всю жизнь. Приобретение, распространение, вовлечение к употреблению и производство наркотиков влечет наказание до пожизненного лишения свободы. Помни об этом.